Габимару. А это у нас преступник? Или же местное чудище? Это ракурота, а его палачом был. Он словно хищник, оценивающий свою добычу. Видимо, выбора нет. Придется убить. Вот понять бы еще как, раз я его не ранил. Значит, он закален, как Шиноби и Вагакура. Перед тем, как вступить в бой, постарайся оценить противника. О? Уходи, они а то убьет. Физически он мощнее меня. Долго ты еще будешь наблюдать, Юзуриха. Помогай, ты ведь тоже владеешь техниками. Помогай, как и договаривались. Ладно, ладно, я свое слово всегда держу. Ты у нас бьешь врагов, ну а я предоставляю информацию. Дочки, Габимару, не сдавайся, Габимару. Тивицелен, Габимару. Нет, просто размахивает руками. Если сосредоточиться и отразить удар. его выпада. Если попадет, точно умру. Но ну, а раз так... Техника. Громовые камни. Метательное оружие не работает. Техника. Гибкий клинок. Он острый, как сталь, но даже кожи не пробил. Что еще остается? Думай, какая дальнобойная атака его проймет. Меня не спасти. Беги отсюда, Сагири. Остановим кровь, и все будет хорошо. Только что ты огрызалась не хуже мужчины. Теперь же успокаиваешь, как добрая дева. Какая разница, кто я? Я просто не хочу, чтобы вы старшие, погибли. Видимо, это и есть твой жизненный путь. Даже противоположности ты принимаешь как часть себя. Золотая середина. Ты ею живешь, и она же тобой движет. Клинок есть душа воина. И свою я верю тебе. Бежать я больше не попрошу. Казни преступника Рокуроту. Сагири Асаймон Ямада. Идти в рукопашную опасно, если бы я только мог ударить огненным монахом. В думаю, удалось бы его перехитрить. Стоит ударить клином меж костей растянувшихся мышц и сухожилий, как разрубишь даже самые закаленное тело. Понимание человеческого тела открывает тебе его слабые места. Габимару? Ты очень вовремя. Помоги, Помоги мне с ним. С ним. Извините, но я хотел бы перевязать раны своему товарищу. Чего? Там уже спасать некого. Тебе ведь на самом деле плевать на него. Сейчас полезнее понаблюдать за нашими ребятами. Если они вдруг погибнут, просто удрем. Надо как-то убить его одним ударом. Придется целиться меж костей и рубить голову. Поэтому мы и разделимся. Обруби ему ноги сзади, пусть полежит. Легче сказать, чем сделать. А я отвлеку удары на себя. Он не просто преступник, а убийца моих товарищей. И поддавайся гневу. Иначе не сможешь быть точно. Нога болит. Видимо, потянул, пока уходил из-под ударов. Попадет хоть раз, и мне конец. Все-таки будет сложно срубить кость, пока он не истовствует. И чтобы сразить Ракуроту, нам нужно поставить его на колени. Будет сложно. Тяжелая мне выпала задачка животе бурчит. Это что за вид? Я долго опасался его безумной мощи, но такие удары выдержать смогу. Вот черт, надо сейчас же прийти в себя. Умру, кодови эмоции, действуй логически. Ты должна быть безмятежна. И эмоции, и голос разума. Обрати свои эмоции в силу. Середина. середину. Когда ее настрой, долг и цели совпадают, а сомнения исчезают без следа, она показывает мастерство выше всяких похвал. Она без страха встает против преступников. Все-таки в ней я не ошибся. Я почувствовал при первой же встрече, что она сильна. Как только он опустит свою голову пониже... Заставить бы его ненадолго опустить голову. Есть у меня одна идея. Она немного безумная. А для этого требуется не просто умение рубить, но мастерство Асаймонов Ямада, сама суть которого обезглавливание. Наработа. Вот черт! Держим отсюда! Техника, громовые камни в исполнении огненного монаха! Техника, иглы ветра. В исполнении огненного монаха. Техника, огненный валун. В исполнении огненного монаха. Ну и далеко нам еще бежать. Насколько сил хватит, генодочка? Стой. Они сейчас не руку роду убить пытались. Думали поджечь тут все вокруг. Если кричать и дергаться, то собьешь дыхание и надышишься от равы. Признаться было больно, но если пригнуться, дымом не надышишься. Все прекрасно. Выдохнемся ли мы с тобой кервами, или же великан сначала склонит голову. Руби, пока есть шанс! Спокойно. Но неистово. Из-за нас твоя агония затянулась. Прости. Это я виновата, неопытная. На свете не осталось никого, кто бы тебя ненавидел. Все они уже давно мертвы. Засыпай подобное им спокойно. Уходим, Сагири. Даже товарищи похоронить не выходит. Не вздумай плакать. Наконец-то у нас схожие цели. Так вот они куда удрали. Эй, вы не забыли, что мы вообще-то заодно? Какая-то деревня? Если мы и правда оказались на земле обетованной, то в стенах этих домишек, наверное, живут бессмертные. Ты чего? Там в лесу что-то есть. Надеюсь, что в этот раз вкусненькое.